Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня у нас крайне необычное видео, ибо мы будем осуществлять мою давнюю мечту. Очень давно, друзья, я хотел сделать корпус для ПК своими руками. Скажу честно, я видел много подобных видео в интернете, но большинство из них можно отнести к четырем категориям. Первый — голимый колхоз, представляющий собой либо переделку старых корпусов, либо быструю стряпню из того, что попалось под руку. И в обоих случаях выглядит это чаще всего убого Вторая категория это видео, которые начинаются с фразы Давайте возьмем наш чипу устанок сварочный аппарат и 3D принтер И сейчас будем делать корпус Ведь у каждого из нас чипу устанок лежит на балконе А 3D принтер еще дед привез из Берлина Ну а сваркой? Сваркой в России умеют пользоваться даже дети Чего уж греха таить есть также творческие видео, где корпуса делают из коробок от мандаринов, или скажем из чучела бобра, красиво, но на любителя и не очень-то практично. Ну и наконец есть проекты по покраске и модингу, которые безусловно очень интересные и очень красивые, но не относятся к теме, я взял и сделал корпус сам. Мы же сегодня постараемся действительно сделать корпус своими руками. Сделать его максимально качественно и красиво, насколько позволят наши кривые руки. И при этом будем использовать минимум инструментов, которые можно найти, собственно, в любой семье. А именно шуруповерт или же дрель, ибо без него никуда. Электролобзик для быстроты работы. Ну и, конечно же, королеву любой стройки из металла, болгарку. Кстати, она может заменить вам и лобзик, он тут просто для ускорения процесса. Ну а что же мы будем сегодня делать, спросите вы, я долго думал какой корпус реально сделать самому и остановился на том, чтобы сделать реплику корпуса X-Pro XTL, это довольно известный в узких кругах мини tx корпус в формате открытого стенда, он довольно интересный, но при этом простой и небольшой по своим размерам. Почему? просто не пойти и не купить его, спросите вы. Да дело в том, что стоимость его порядка 16 тысяч. А если учесть необходимый обвес в виде райзера и крепления под водянку то ценник вместе с доставкой переваливает и за все 20 тысяч, что я лично считаю неприемлемым для столь малого количества металла. Да и доставка его займет не менее одного месяца, что с Али, что с официального сайта. Есть, конечно же, его реплики, продаваемые у нас ребятами из Decay Project, однако и там ценник на алюминиевый вариант с покраской начинается от 7500 рублей. А если учесть еще и райзер и те же самые крепления под воду, то ценник уже порядка 11 тысяч, плюс, конечно же, доставка. Да и, друзья, все можно купить в этом мире, но моя задача и мечта была сделать что-то самому, своими руками. Как вы понимаете, повторить экспрота досконально в домашних условиях, ну, почти невозможно. Ибо, несмотря на то, что корпус визуально простой, вырезать и гнуть 5-миллиметровый алюминий обычным инструментом у себя в гараже вы явно не сможете. Поэтому мы будем делать, так скажем, кавер версию похожую визуально ну и в первую очередь функционально причем постараемся сделать ее не дороже чем серийные реплики и при этом вы сможете сами повторить все увиденное если у вас вдруг возникнет желание вот как то так ну и перед тем как делать сам корпус, нам придется собрать два станка, без которых сделать качественно у нас просто не выйдет. Сразу скажу, что рассказывать и показывать как я их делал я не буду, его подробные видео по данному процессу есть на YouTube от гораздо больших специалистов чем я, я лишь покажу свой вариант и расскажу о затратной части, как по деньгам, так и по времени. И в этом месте у нас небольшая сводка с полей, так что Антураж и звук гаража в принципе прилагается Итак, друзья, первый станок у нас вот такая вот каретка под болгарку для ровного нареза Она у нас состоит из основы, ну, сделанной из куска USB, который остался от ремонта Но можно использовать любой кусок древесины, который у вас есть Фанера, мебельные щиты, какие-то куски шкафов и так далее Также у нас здесь 50-й брусок, чтобы немножко это поднять над землей вот, соответственно, 40 сороковой брусок по краям, чтобы поднять нашу каретку. И самая затратная часть, это профиля. Профиль квадратный, 30 на 30, соответственно, можно брать 40 на 40. Из алюминия здесь, потому что, как оказалось, алюминий не так-то уж шибко дороже, чем обычная сталь в Леруа. И также с ним проще работать, потому что все-таки он намного чище, без ржавчины и так далее. Он обошелся где-то 800 рублей за 2 метра. Ну и соответственно вот такой вот профиль 15 для самой каретки, он тоже обошелся в районе 300-400 рублей. А вот, из него сделаны четыре направляющие и, соответственно, держатели для самой болгарки. Болгарка, как вы видите, закреплена тут кустарным способом, потому что как то ее не крепи, все равно нужно что-то подкладывать, чтобы она ровно встала, хотя креплений видов существует масса. Но я здесь использовал просто хомутами и, в принципе, получилось вполне достойно. Также у нас используется шпилька М8, 1 метр, ее хватило для всех соединительных элементов. Вот. И на нее надеты подшипники. Здесь у нас 16 штук. Я брал с зона 20 штук по какой-то акции за 1000 рублей примерно. Вот. То есть вся стоимость станка, не считая болгарку, конечно же, порядка ну, не более 2500, даже если учесть там покупку каких-то кусков древесины, то есть больше двух с половиной тысяч вы не потратите. Я здесь поставил еще лазерный уровень, ну, поскольку он у меня был, и грех было не воспользоваться для простоты и удобства, и точности реза, но опять-таки это не обязательно, то есть в принципе вы можете наметить, где у вас ходит круг болгарки, сделать соответственно какие-то пометки, и уже относительно этого резать. В принципе, должно тоже получиться достойно. Ну и второй станок, который необходимо сделать, это примитивнейший листогиб. Здесь у нас используется также деревянная основа. Собственно, я взял кусок столешницы, который у меня был. Но ну, можете использовать любое дерево. А дальше у нас идут петли, а здесь они довольно массивные, как вы видите, это петли для ворот, но можно было взять намного более простые решения, то есть, в принципе, это ни на что, как оказывается, не повлияло бы. А вот. Ну и стоимость этих петель довольно высокая, порядка 250-300 рублей, хотя, как я и сказал, можно сделать дешевле. Далее у нас 40-й уголок. Профиль алюминиевый толщиной 3 миллиметра, соответственно, стоимость у него за 2 метра погонных порядка 800 рублей. Ручки сделаны из обрезков трубы, которая использовалась в предыдущем станке. Здесь у нас, соответственно, идет две губки и одна вот такая вот прижимная деталь, которая на винтовом соединении. Вот деталь зажимается и сгибается. Ну, в общем, самый примитивный вариант. Конечно, многие скажут, что петли надо было располагать на уровне сгибаемых поверхностей, чтобы было точнее. Но, друзья, нам здесь такая точность как бы не нужна. Поэтому делалось по самому простому варианту. В общем, стоимость данного станка не может превышать полутора тысяч. По затратам времени на их изготовление порядка 10 часов рабочих. Вот. Хотя, если вы умеете работать с металлом, с деревом, вам, то возможно у вас будет быстрее но у меня вот вышло как-то вот так ну что ж, станки готовы и можно приступать к работе Первым делом мы отрезаем нужные заготовки Работать мы будем с листами алюминия 30 на 60 толщиной в 1,2 мм Купленными всеми любимым Леруа Все детали я старался брать в массовых магазинах Дабы сделать проект максимально доступным Итак, мы режем из двух листов 30 на 60 две заготовки Одну переднюю часть 19 на 56 см и другую заднюю 19 на 56,5. чуть позже вы поймете почему такая разница наш станок получился на славу и хоть рез и имеет небольшое отклонение примерно в один миллиметр но на глаз вы его заметить не сможете нету заусенцев волны и прочих проблем ручной резки Всем, кто скажет что может также красиво с рук я могу одолжить пару моих трясующихся рук непьющего гуманитария берите дерзайте и пробуйте когда же Готовки готовы мы отмечаем у них снизу ровно 11 сантиметров и загинаем на 180 градусов дабы сформировать ножки корпуса они у нас будут в два слоя дабы было больше жесткости конечно же поскольку листогип у нас простой то сделать на нем такой финтушами в 180 градусов не получится поэтому мы будем догинать металл вручную в том числе используя тиски поначалу я для этих целей использовал деревянные накладки на губки чтобы защитить металл, но ну а затем заменил их остатками от алюминиевого уголка. По итогу через 15 минут имеем вот такой вот почти идеальный изгиб без каких-либо деформаций самого металла, что в принципе не может не радовать. Далее мы гнем эту часть, но уже в обратную сторону на 45 градусов, формируя тем самым ту самую ножку длиной в 9 сантиметров. В итоге у нас получилась вот такая вот очень жесткая конструкция толщиной аж 2,4 миллиметра и то же самое мы делаем и на второй заготовке. Далее загинаем в верхний край, дабы сформировать бортик, который будет скрывать пространство за материнской платой и видеокартой, дабы там не седала никакая падающая пылюка. В случае передней стороны, где крепится материнская плата, гнуть будем на 1 сантиметр, а вот для задней, где видеокарта, сделаем сгиб аж в 1,5 сантиметра. Ибо видеокарте нужно больше пространства для отвода тепла, и именно поэтому наши заготовки мы изначально вырезали с разницей в длине в пол сантиметра. И тут наметанный глаз скажет, что мол на видео ведь гораздо меньше чем сантиметр и полтора. Да дело в том, что вообще нам нужны загибы меньше, но с меньшими наш колхозный листогиб просто бы не справился. Так что по пол сантиметра в обоих случаях пришлось дополнительно обрезать уже после загиба, что было честно говоря не такой уж и простой задачей. Следующим шагом мы берем алюминиевую полосу длиной в 1 метр, шириной в 15 миллиметров и толщиной 2 миллиметра, также из Леруа и выгибаем из нее две вот такие вот заготовки, похожие на дверные ручки. Они будут держать у нас на месте наш блок питания, в нашем случае это фрактал ИОН SFXL формата, он имеет габариты в 125 на 125 на 64 миллиметра, но крепежи мы гнем с запасом 70 на 127. И мы будем устанавливать поролоновые прокладки, дабы не царапать наш блок и чтобы уменьшить все возможные вибрации. По аналогии из метровой алюминиевой полосы, шириной уже в 25 миллиметров, мы выгнем вот такую вот деталь. Она будет находиться на стыке двух половинок корпуса, и именно в нее будут прятаться все наши кабели. Как итог, друзья, после всех этих операций мы имеем две половины корпуса, почти полностью идентичные, с отличием лишь длиннее верхней кромки. Как я и сказал, у видеокарты кромка чуть длиннее. Но ну а изгиб ножек снизу, как вы видите, почти одинаковые порядка 45 градусов. Также для них готова и соединительная деталь из 25-миллиметровой полосы, загнутой форме прямоугольника и скрепленная одним винтом снизу. Ну и два крепежа для установки блока питания. На этом основной этап работы с металлом можно считать законченным. После этого мы сверлим отверстия под крепежи для блока питания и стойки крепления материнской платы. Все это делается в основном по месту, примеряя каждую из деталей на заготовку и делая непосредственно отверстия. Если у вас нет старого донорского корпуса, то все винты и стойки для сборки ПК продаются в ДНС по 250. 50 рублей за пакет. И да, шестигранные компьютерные винты и стойки спокойно вкручиваются в отверстия диаметром 3 мм и никаких метчиков для нарезки резьбы вам в принципе не потребуется, просто сверли мы закручиваем. Алюминий мягкий и резьба по сути нарезается сама при первом же ввинчивании. Между материнкой и блоком как вы видите мы тоже оставляем зазор порядка 20-25 мм и в этом месте нужно сделать два отверстия кабель менеджмент шириной не менее 32-35 мм, дабы влез на толстый кабель питания материнской платы. Причем блок питания, как вы видите, мы располагаем не в самом низу изгиба, а чуть выше, дабы пальцем можно было долезть до тумблера включения. И в этом месте я также добавил небольшое отверстие на 32 мм, дабы был легкий доступ для подключения кабеля питания. Ну и одно отверстие на 20 мм мы сделали сверху, справа, под кабель питания процессора. Следующим важным шагом, друзья, мы должны соединить две части нашего корпуса, и для этих целей я купил вот такие вот шестигранные стойки формата мама-мама. Найти их в нашем городе проблематично, так что брал то, что было на озоне. Они стоят порядка 45 рублей за штуку, и нам нужно не менее 10 они длиной 28 миллиметров, а нам надо где-то 25, так что пришлось их дополнительно стачивать. Я сделал это на шлифовальном круге, но вы можете воспользоваться той же самой болгаркой. Ну и в центре каждой стойки нужно просверлить отверстие, через которое она и будет крепиться к нашей соединительной детали. Но ну а два родных отверстия будут прикручиваться к двум половинам корпуса, вот как-то так. Ну и да, друзья, помимо всего этого нам потребуется сделать еще один элемент а именно крепление под водянку оно в оригинале имеет вот такую вот форму но сделать такое самостоятельно будет непросто да и тратить на это тучу времени лист алюминия за 800 рублей плюс докупать дополнительные корунки по металлу на 120 миллиметров я считаю экономически невыгодным поэтому я решил просто вырезать крепление под вентиляторы из одного из старых донорских корпусов их в принципе можно найти на любой барахолке типа авито буквально за пару сотен рублей состояние нам в принципе не важно главное чтобы был совмещенный крепеж под 220-х или 240 140 вентилятора мне повезло у меня эта деталь вот такой вот удобной формы и остается лишь обрезать ее до нужного размера и сделать отверстие для крепления сам крепеж тут на и он изготовлен из пары крепежных пластин после этого переходим к завершающим штрихам и делаем функциональную кнопку на передней панели для этих целей в магазине радиоэлектроники я купил вот такую вот кнопку без фиксации за 100 рублей и забрал из того же корпуса донора провода от кнопки включения они даже очень хорошо заходят в имеющиеся уши и остается их лишь припаять можно это сделать конечно паяльником если он у вас есть и вы умеете им пользоваться но можно просто купить паяльную пасту за 300 рублей и припаять все это дело методом нагрева с помощью зажигалки или спичек. Вообще, паяльная паста это идеальная вещь, когда под рукой нету электричества. Далее, друзья, мы переходим к покраске. Для этих целей я в гараже соорудил вот такую вот импровизированную покрасочную комнату. Подробный гайд по этому вопросу делал Дмитрий Караваев из дизайнинг Club. Он же давал мне ответы на мои тупые вопросы, за что ему большое спасибо. Итак, для покраски нам потребуется, во-первых, красный скотч-брайт для мотования поверхности перед покраской за 280 рублей. Банка антисиликона для обезжиривания за 300 рублей. Банка грунта по алюминию, в нашем случае это Монтана Праймер Алюминий, стоимостью порядка 800 рублей. Банка обычного акрилового грунта, можно брать какой-то дешевый, этот вот был достаточно дорогой, но у него был сломан колпачок и его мне продали с хорошей скидкой. Также вам потребуется банка краски, в моем случае это Артон темно-серый цвет, который называется Dark Gray 708 Ну и также потребуется банка матового лака За краску и лак я отдал порядка 700 рублей Краски продаются в магазинах для граффити, ну а большую часть всего остального можно найти в магазинах автокрасок или же в принципе на озоне Сам процесс покраски, друзья, подробно описывал Дима, я же в своем видео скажу, можно сказать, вкратце во-первых, мы делаем подготовительные работы. Мотовим поверхность нашим скотч-брайтом, ну или по-человечески говоря, зашкуриваем специальной губкой, у повысить адгезию с краской, далее обезжириваем и удаляем всю лишнюю пыль с помощью вот такой вот липкой салфетки, которая стоит порядка 165 рублей. Ну а дальше, друзья, а дальше начался ад с покраской. И причиной ему в моем случае был грунт по алюминию от компании Монтана, который мало того, что плохо наносился и легко шел потеками, так еще и после высыхания краска вместе с грунтом отставала буквально от дуновения ветра. Пришлось удалять все это дело и красить по новой. На этот раз я взял праймер по алюминию в автокрасочном магазине и он показал себя как нельзя лучше. И да, друзья, в процессе окраски возникла еще одна проблема. Как оказалось, красить анодированный, то бишь крашенный особым образом алюминий – не вариант. Грунт на него не ложится от слова совсем. Поэтому боковой элемент пришлось зашкуривать по полной до металла и перекрашивать повторно. Радует лишь одно, друзья, что после нанесения краски и лака, высыхания и предварительной сборки наш чудо-корпус был готов. И честно скажу, что в целом я остался доволен результатом, хотя нет конечно предела совершенству. Правда пришлось потратить на все это дело порядка трех недель своей жизни, так что если вы хотите поддержать подобные проекты, то лайк, подписка и колокол это лучшее что вы можете сделать. Ну а теперь мы можем насладиться магией сборки компьютера в нашем чудо мини ITX корпусе. В качестве основы я взял плату Z490 Aorus Ultra с 10-фазным питанием на процессор и воткнул в нее новенький 11600KF. Оперативная память тут два модуля по 8 гигабайт от компании Crucial, это Ballistics Max на 4000 МГц с RGB подсветкой и возможностью разгона свыше 4500, но в качестве накопителя у нас идеальный по соотношению цены и скоростей SSD от компании Silicon Power, а именно P34A80. Стоит он всего порядка 5500 рублей за 500 гигабайт и является хорошим вариантом за свои небольшие деньги. Блок питания у нас, как я и сказал, фрактал дизайн Neon SFXL формата на 650 ватт. У него стоит 120 мм вентилятор, что для нашего открытого стенда то, что доктор прописал. Ибо и красиво, и тихо, и эффективно. Но ну, а поскольку блок питания обладает гибридным режимом, то большую часть времени вентилятор вообще не крутится. А для большей красоты я использовал удлинители кабелей от компании Fuse Player, дабы не портить внешний вид нашей сборки. Все-таки мы с вами собираем открытый стенд. Кстати, укладка кабелей внутри корпуса не вызвала никаких проблем. Я бы даже сказал, что место осталось вагон и маленькая тележка. Также определенный шарм придает водянка от компании Fantex, У EM-производителем ее является Оситек, так что по сути своей по качеству она очень схожа с пресловутым и уже приевшимся NZXT Kraken. А выглядит, мне кажется, очень даже интересно, брутально и свежо. Ну и вишенка на турте нашего ОПК. Это карточка 3060 тут компании Polit. Нынче, конечно, дорогая вишенка и хотелось бы в этот стенд воткнуть карту помассивнее длиннее и краше но цены на видеокарты нынче просто космос так что имеем друзья то что имеем единственный затык вышел с райзером я взял сначала обычный на 30 сантиметров из магазина но его длины не хватило ибо на деле в нем 30 сантиметров лишь вместе с коннекторами да и коннекторы не подходящие для наших целей в итоге пришлось заказывать райзер из Китая но как вы понимаете доставка из Китая дело непростое и к моменту сборки я к сожалению не успел но в любом случае друзья у нас получился очень красивый и стильный игровой ПК и поскольку этот открытый стенд еще и в мини ATX формате то он полностью раскрывает красоту железа и его не грех подставить себе на стол стоимость данного ПК без учета стоимости корпуса составила порядка 160 тысяч рублей ну тут ничего не поделаешь, нынче такие цены на видеокарты но посчитав затраты, я понял, что в итоге сам корпус обошелся нам еще где-то в 12 тысяч. Это с учетом того, что я покупал PCI-Express 4.0 Райзер. если был бы обычный, то было бы порядка десятки. И также нужно учесть, что примерно 4 тысячи из 12 ушло на подготовку, то бишь на листогиб и каретку под болгарку. Так что лучше сразу делать несколько штук себе, другу, жене, сыну и так далее, дабы было дешевле. Yeah. <laughs> Буду ли я оставлять себе этот ПК, спросите вы, ну для меня на самом деле это загадка. Ибо у меня компьютеров нынче две штуки, а больше мне в принципе не нужно. Но в целом, для меня этот проект был как ловля рыбы, где важен процесс, а не конечный результат. Так что, если сборка вам действительно понравилась и вы хотите себе такую сборку в таком уникальном handmade корпусе, то пишите, возможно, я решусь продать этот ПК конечно же, с хорошей скидкой. Если же вы собрать нечто подобное для себя, то список материалов, а также ссылки на все использованные видеокомплектующие по традиции я оставлю в описании. Все ссылки будут даны в основном на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины, там есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции, позволяющие купить что-то по довольно лакомой цене. Ну и также как вы понимаете, Ситилинк это не только магазин компьютерных комплектующих, там продается все от чайника до видеокарты, так что каждый сможет найти в нем что-то на свой вкус, цвет и кошелек. Вот как-то так. Ну а с вами, друзья, как всегда был Белыч, всем еще раз удачи и до новых встреч.